Обожаете яркие солнечные цвета? А знаете, что, к примеру, означает оранжевый цвет? Чтобы узнать все тайные значения, смотрите это короткое видео. Оранжевый цвет — это символ солнца, теплоты, блаженства, святости и здоровья. Маги считают его чрезвычайно сильным цветом с энергетической точки зрения. Он помогает восстановить силы, вызвать прилив энергии и укрепить свою силу воли. Этот цвет отвечает за активность и постоянно держит в тонусе и тело, и разум. Оранжевый цвет постоянно использует в психотерапии. Своим воздействием он поддерживает сексуальное начало и дает позитивный настрой. Люди, которые предпочитают оранжевый цвет, это источник силы, терпимости и неиссякаемой энергии. От самого их вида идет мощная энергия. Если рассматривать психодиагностику, то в ней оранжевые разделяют на красно-желтый и желто-красный. Относительно этого разделения было проведено исследование. Так люди, которые выбрали красно-желтый вариант, зачастую имеют очень много талантов. У них сильно развита гибкость и художественные таланты. Такие люди по своей натуре всегда находятся в хорошем настроении, они всегда отзывчивы и весьма добры. А вот те, кто предпочитают желто-красный цвет, часто находятся в переменчивом состоянии то возбуждение, то депрессии. Целостное влияние оранжевого цвета практически у всех вызывает возбуждение. Но это приятное возбуждение, оно не раздражает. Этот цвет создает ощущение веселья и благополучия. Но учеными не рекомендуется увлекаться этим цветом. Если оранжевый перенасытит, не исключено, что у вас появится головокружение и быстрое утомление. С медицинской точки зрения оранжевый цвет усиливает аппетит, благоприятно действует на пищеварение и заметно улучшает пульсы дыхания. С его помощью лечат бронхиты, астмы, болезни селезенки и почек. Гармонично подобранный оранжевый цвет – это источник жизненных сил и позитива. Чтобы ты не унывал, подпишись-ка на канал!